Вас приветствует магазин Спорта Экстрим Бибайк. Мы продолжаем обзоры на нашем канале велосипедных седел и помогаем правильно подбирать, учитывая ваши цели катания, седло. Сегодня поговорим про седло американского бренда XLC. Перед вами спортивное мужское седло для спортивного катания и тренировок. Имеет эргономическую форму. Есть специальная выемка для того, чтобы вам было комфортно долго кататься и в памперсе ну, вы не потели. Сделано седло на стальной рамке. У него есть специальная градуировка, если вы присмотритесь, для того, чтобы вы правильно выставили седло. Светоотражающих элементов на данном седле нет, но у него использована специальная специальный материал и специальная пропитка для того, чтобы седло не промокало. Называется оно XLC Sport. Действительно красивое, яркое седло. Анатомическая ширина данного седла 100 мм. Идеальный выбор для спортсменов и для тех, кто начинает кататься в спортивном стиле. Заходите к нам на сайт, выбирайте правильные седла, которые соответствуют вашим целям катания. А на нашем канале следите за новыми обзорами.